всем привет мы завершили работы над автомобилем lexus rx 300 этот автомобиль побывал у нас на полной полировки всего лакокрасочного покрытия кузова также на кузов автомобиля были нанесены защитные составы такие как Krytex h7 или жидкое стекло в простонародье автомобиль у нас сейчас полностью готов мы завершили абсолютно все работы и мы можем сейчас с вами оценить по достоинству работу наших мастеров автомобиль темно-синего цвета а значит что Цвет этого автомобиля становится более глубокий после полировки, плюс нанесение защитных составов. И, как вы видите, он начал отлично отражать все солнечные лучи, плюс добавилось больше зеркальности у поверхности лакокрасочного покрытия автомобиля. Я думаю, комментарии здесь излишние работа готова, и буквально через пару часов мы отдаем этот автомобиль владельцу.